Ну что, армянские реваншисты, что происходит? Дядя Вове не до вас. Он забрал до 80% своих миротворцев, своих генералов, отправил туда, на Украину. Мы с вами остались лицом к лицу. И что вы делаете? Молча освобождайте населенные пункты. Хамчанди, Лачейн, Ходжалы... Когда я говорил, что время придет, и вы вспомните мои слова и будете освобождать до последнего метра. Нашей земли вы смеялись. Нет! Ты что? Мы будем там оставляться, ми, ми, наша земля. Так что ты с своей земли ты уходишь? Куда ты топаешь из своей земли? Не могу понять. Если это твоя земля, то куда ты топаешь, балабол? Да-да, снова будет вандализм, вырубка лесов, сжигание лесов, сжигание домов там и так далее и тому подобное. Унос самого дорогого унитаза и так далее. Но в отличие от вас, мы вас не гоним. Официальный Баку как говорил, так и заявляет. Те, кто хотят остаться жить, пожалуйста, оставайтесь только под паспортом гражданин Азербайджана. А кто не хочет, пожалуйста, чемодан, вокзал и реван. или Ван. Подчеркиваю, пять раз в день в городе Ханчанды вы слушали наш азан. Если он вам помог, наш азан, можете остаться. А если нет, то у вас больше ничего не изменит. изменит. свободный Я абсолютно ничего не имею против адекватного того количества армянского народа, которое есть. Против них вообще ничего не имею. А против этих балаболов, которые пишут на стенах «Мы еще вернемся», мы здесь будем, это наше, вот наш флаг Хан там наш флаг там. Вашего флага уже и там нету, поверьте. Уже нету. И скоро даже следа вашего там не останется. Очень скоро. Еще раз повторяю, ваш защитник, дядь Вова, занят другими делами. Теперь, как я уже говорил, опять же повторюсь, все будет по нашим правилам. Вот и все. Еще раз говорю, дядя Вова вам больше не поможет, бегите. Почему не поможет? Все очень просто. С Азербайджаном он подписал декларацию о союзничестве. Эта декларация много важнее, чем Минская УДКБ. же самая декларация подписана и с Турцией. Зачем мне терять двух хороших союзниче... союзников из-за этого? Да зачем? Ну, разбирайтесь сами. Все. Так что ждите, ночка будет ай-яй-яй. Я шасуна Азербайджан. Живи, моя страна, страна героев, страна бесстрашных воинов, страна мужчин, которые с молоком матери впитали в себя понятия чести, достоинства, стойкости, веры, преданности своей семье, своему народу и своей родине. Живи, родной, великий Азербайджан. Саныма Азербайджан. Влащай, тарумзар, а, Удачи! Удачи.